Всем привет, это форум «Свободная России. я, Лина Винтер, и сегодня у нас на связи журналист издания «Вот так» Роман Попков. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, мы не будем отвлекаться на какие-то прелюдии, сразу начнем с главного. Как вообще обстановка сейчас в Украине, в Киеве, я так понимаю, вы находитесь там? Я нахожусь в Киеве, в Киеве следующая обстановка, сегодня в 8 утра закончился длинный комендантский час, который был объявлен городскими властями, еще вечером субботы, то есть весь день, весь день воскресенья люди не выходили на улицу и две ночи они не выходили на улицу, потому что это было связано с мерами безопасности. И вот сейчас они вышли и выстраиваются в длинную очередь к продуктовым магазинам. Магазины работают не все пока, хотя городские власти утверждают, что в течение дня магазины будут открыты, Связано с подвозом продовольствия и с подвозом персонала, да? вот потому что транспорт общественный э, работает э, в ограниченном масштабе. Э, Ночь была самая спокойная, наверное, с начала войны. То есть перестрелки ну, были, но очень мало. До этого в предыдущей ночь э, стрельба шла из автоматического оружия, одиночная стрельба. Э, Во многих кварталах там шла, как сообщают украинские власти, борьба с диверсионными группами. вот Помимо этого, также до окраины города были разрывы. Да, сегодня ночью всего этого почти не было, и не было этих изматывающих постоянных сигналов воздушной приводе Хотя вот утром дважды уже, ну, вот за сегодняшний день дважды уже воздушную тревогу объявили с момента окончания комендантского часа, где-то в районе 8 часов утра, и вот буквально минут 5 назад тоже были сирены. Угу. Хватает ли вообще продовольствия? Хватает ли продовольствия? И насколько вообще безопасно находиться в Украине в различных городах? Потому что с пропагандистских каналов нам говорят о том, что все хорошо, мы трогаем только военные базы и так далее, и тому подобное. И, к сожалению, люди действительно в это верят. Не все, но такие есть. Ну, мне трудно говорить о других городах, но в Киеве э -э, находиться сложно, конечно дело в том что меры безопасности предприняты очень сильные сейчас военными властями и полицией и много блокпостов да проверяют машины проверяют документы метро работает только на отдельных отрезках да и там поезда ходят редко раз в 40 минут примерно да? хотя все станции метро открыты но открыто как бы убежище вот а соответственно ну, воздушные удары вы видели эти картины когда были воздушные удары по городу э, ракета прилетела однажды и в жилой многоэтажный дом если я не ошибаюсь на оболоне где-то ну и в принципе как бы это ни для кого не секрет э, вот, но в других городах ситуация существенно хуже ну, как, может, можно находиться в безопасности в Сумах, где идут городские бои уличные, или в Чернигове, или в Харькове, тем более. Конечно, это ну, абсолютное повторение в этом смысле. Чечня 95, знаете, приходит на ум, на память. А сейчас вот. идут это полномасштабная война, это полномасштабная война. Тут э, никто не разбирается э, с российской стороны, где мирные, где не мирные. Э, это они в Сирии там могли показывать картинки, э, что они якобы уничтожают э, джихад Мобили. А здесь э, российская армия, похоже, решила воевать привычным для себя способом. Э, уже показанном ей в обеих чеченских войнах, и она от этих традиций отступаться не собирается. В Тиеве, конечно же, ковровых таких прямо, бомбежек и ударов не было, там ударов из градов, например, по жилым кварталам, как в Харькове это видим, например, да, но это просто потому, что вооруженные силы Украины пока российскую армию держат на некотором отдалении от города, то есть российские войска здесь находятся, ну, к северу, со стороны Иванкова они наступали, вот они там находятся за северными окраинами города и за северо-западными окраинами. Вот. Просто еще не пришел черед решающего штурма и уличных таких настоящих кровавых боев, как в Харькове происходит. Я надеюсь, у людей в Минобороны РФ хватит остатков разума не начинать полномасштабный штурм четырехмиллионного мегаполиса и одного из древнейших городов Европы. Сейчас идут переговоры между Украиной и Россией. Как вы думаете, есть ли в этом смысл? Ведь даже перед войной Путина пытались уговорить, увещевать с ним, общались различные политики, ничего не помогло. И есть ли смысл это делать сейчас? Ну... Видите ли, ежедневно гибнут сотни и, наверное, уже тысячи людей. И поэтому, конечно, разговаривать, наверное, нужно в этой ситуации. Но никаких иллюзий питать не стоит. С моей точки зрения, с моей точки зрения, уровень делегации, которую туда отправили на, на, на украинско-белорусскую границу, из Кремля. Уровень делегации такой, что есть, всерьез воспринимать нельзя. Это просто клоуны, я извиняюсь, там люди масштаба мединского и грызлова вряд ли смогут договориться о чем-то историческом, либо гуманитарном всерьез. Я боюсь, что это попытка оттянуть время. Они а столкнулись с проблемами, от которых... ну которых они не ожидали, российское военно-политическое руководство. То есть низкие темпы наступления, отвратительно подготовленная операция военная, просто отвратительно подготовленная. На этом фоне Павел Грачев, не знаю, там, эта фигура равная Клауза вицу наверное, по гениальности. Вот. Они просто бросили людей, якобы на учение сюда отправили Чудовищная логистика, и, конечно, это полный провал, в общем-то, да, только на южном направлении, в районе, там, Херсона и э, там, Мелитополя и так далее. Вот, у них более-менее более успешно продвигается. В общем, остальном полный провал, темпы наступления низкие, потери огромные. Поэтому им сейчас нужно, я не исключаю, время просто затянуть, чтобы подтянуть резервы, перегруппироваться и выиграть время. Они, они сейчас в таком положении, что им нужно как-то любой ценой выиграть время. Вот, я думаю, подлинная подлинное... Э, подлинный смысл этих переговоров, так называемых, но это не означает, что не стоит пытаться говорить, стоит пытаться говорить, конечно, и тут украинские власти не очень подвижны, что они на это пошли на эти переговоры. Я думаю, самое главное мы узнали, и можно останавливаться на этом. Спасибо вам за такое небольшое, но полезное интервью. Желаю вам и нашим зрителям мирного неба над головой. Всем пока. Спасибо.